Всем здравствуйте. Это видео относится к написанию девятого вала Айвазовского. Небольшое дополнение. Чтобы понять о чем речь, нужно обязательно посмотреть первую часть. Мне срочно понадобился холст, а в наличии его не оказалось. Я решил стереть картину девятый вал, так как она была еще свежая и краски не совсем просохли. Взял тряпочку, растворитель и начал вытирать. Краски немножко размазались, где-то совсем подтерлись его чудо. Я увидел, что картина выглядит по-другому, не лучше, не хуже, а по-другому. На переднем плане погас блик, и образовалась некая туманность. Внимательно всмотревшись, что из этого вышло, рука не поднялась вытирать работу до конца. Я решил дописать ее. Смотрите, как интересно стерлась краска. Вот показываю. На светлом участке волны хорошо видно, что в глубине плетения холста краска осталась, а на выпуклостях стерлась. Такое равномерное распределение краски по ячейкам холста дало неожиданный эффект, который получился не от написания красками, а от их стирания. Я стал красить картину заново. Уже не писать, а именно красить, она уже написана. Этот эффект хорошо сработал на светлых участках моря, так как оно мерцает и это лишь обогатило его. А вот на теневых темных участках, допустим, под волной, такая дырявая сеточка не очень нужна. Также нежелательно эта ячеистость в небе. Я просто перекрашиваю небо тонкими лессировочными закрасами. Палитра составления колеров абсолютно такой же, как в полном фильме, о написании девятого вала. Вот я показываю ее. Те, кто смотрел первую часть, знают, почему эта картина писалась в два масляных слоя. Сейчас это уже третий слой. Конечно, краски берутся еще более чистые. Например, вокруг солнца, чтобы оно лучше засветилось, чистый кадмий желтый, далее кадмий красный. Естественно, слой тонкий, за счет разжижения краски. Также, границы между цветами краски плавно растушевываются, так что незаметно, где один цвет переходит в другой. За счет тонкослойного письма, нижние слои просвечивают и обогащают новые цвета своими оттенками. На границе моря с небом, жидкими лессировками, я покрываю поверхность волн. Волны уже нарисованы. И за счет наслоения красок, которые присутствуют в небе, они объединяются в единую гамму. На самих волнах, уплотняю тени, но не трогаю просветы. В первой части видео было сказано, что просветы на волнах светятся от холста, а не от краски. Тем более, при вытирании, еще больше открылся яркий желтый подмалевок этих мест, который был э, выполнен акрилом, а акрил никаким растворителем не смоется. Кстати, работая с лессировками, я уже совсем не смотрю на оригинал, а включаю свою фантазию. Посмотрите, как после тончайших закрасов и третьего слоя, картина уплотнилась в цвете. Конечно погасли яркие и мерцающие блики, так как я по ним тоже проходил слегка лессировками. Но картина стала единым целым, ушла болезнь пестроты, о которой я говорил в первой части. Вот в сравнении вариант из первой части видео и после лессировок. Теперь остается немножко обозначить яркие бликовые места, изобразить капли воды и так далее. Краски с той же палитры. Вот еще раз показываю ее. У кого имеется полная версия фильма, тот знает, как составить колеры для моря 9 девятый вал. Эффект неожиданности, который проявился при уничтожении картины, дал дополнительное свечение просветом волн, некую туманность. Лиссировки проявили эффект глубины теней и объединили картину, убрав при этом излишнюю пестроту. Уважаемые друзья, на картинах великих мастеров нужно учиться, но по мере набора собственного опыта, не возбраняется проявлять свою фантазию по мере возможности. Не пугайтесь браться за картины, которые кажутся не под силу. Не получилось с первого раза, можно стереть не до конца, и увидеть свой эффект, которого нет на оригинале. А это и есть, вольная копия. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч.